Я так, о, переделали неужели мой офис и всем? мой батямен и депутат. Всем привет. Так. О, привет. Туки -туки. Я ты кто ты такой? Это мой, дом. Это мой дом. мой дом. Я ну, мэр ну, этого я города. Звезда. Какой мэр? Ну, я вообще-то о ну, боже это э, что такое? ты кто такой Помогите, звезды, звезды сухань. Горит, сухань. Ноги. что это сухарь так не деремся мои мэрия не жидко, драться ты... так и чуть-чуть башен его не пробиваем этим топором так ты сухарь сухань ты вообще кто и такой сам по себе да я из кару сити то там приехал ну, у вас просите не, а не слышал о таких я... городах я слышал о. я слышал о кипер сити, да, да, вообще, кипер -сити а, а ты что здесь делаешь? Так, вылешел б... с места секретаря. Освободи. Вышел, вышел. Ты а а а а знаешь, что а я? Так, а так все, вы... хватит. Выйдите да. из моей мэрии. А, вы выйдите, Брис, Брис, Бриз. Меня зовут Олег, Олег. я звезда. Олег. Меня зовут Адриан. Я звезда. Я звезда. Адриан, звезда. Я мэр звезда. Да а хватит меня бить! Звезда. Еще а раз тебе? ты на мэра руку Потому поднимешь, я тебя выгоню в город. Что? Так, а Ток, ты, ты вообще отряд. кто? Рассказывай. Был, я был. Был. Ты. Я, я племянник Натали. Ну, так, да, Натали что, что сейчас? Выстрел. Она уже умерла? Ну, да, она, она, она, умерла. Она, она на грибочке. ее наследство перевернулось мне. То есть вот этот вот почему ее? Не нет, наследство так не передается. У нас не монархия, у нас демократия. Все по выборам. Меня выбрали. Нет, это не, ее собственность. Это, это не ее собственность. это Мэрия. Это Мэрия. Да. Мэрию Она забирает. Забирает. Она Нет. Нет. Так, второй этаж, это Мэрия. Слушайте, второй этаж не заходи. Это что этаж? такое? Ой, Я это не не что за Так, уходим с, моей, с моего этажа. Это мой этаж, так, я, уходи. Это, я, я я... Я... Этаж. это моя тебе? мэрия и мой дом. Я могу тебе обеспечить там домик. Вон, мне когда строили, но я уже не нуждаюсь в домике. Это мой губ. Молодец, а, так, смотрите. Вот здесь дом, видишь, строят. Ну, только да. за... А, а, так, там 128 тысяч. Ой, ты нашел, чем нашел держи пожалуйста иди покушать да нет еще я три. тебе не даю а -а -а. а -а -а. я еду я еду продаю еду. я и так скоро умру я помню вот Т -т -т ну все бом бомже не даю да на бомжик. Ну, у меня у самого может, ты если нет, почти. ты мне свою вот эту лопату мне свою отдашь я тебе обеспечу а -а -а. двумя стаками жареной курицы Извинина. еще что? так ну пока здесь ничего я скажу нашему нину чтобы он достроил а это что, чтобы завтра так, а так во-первых, так ничего, это часы и дней наших смерти. Да. 8 дней, видишь, осталось. Ура. Ура! Вы все я ты за... тоже не правда. Ура. Кто что в этом зналась? городе все крякнутся, так, понимаешь? Просто, через знаю, дней. Год, как, Понятно. Как пошел, так шо не надо тут? Так, о, Нино, привет. И -и, ты вообще кто? Построить. Построй потом они не скипер, разобрать. и что да, ты да. тут забыл? Кипер у тебя синий. такая классная. Да я решил у вас Ты путешествуешь? На ваши... да, да, да да да. Путешественник. У тебя такая да. что, броня да. странная. У тебя страны? у меня зазло и наша а собственная броня. А да, у, да, у вас как черная какая-то, черная, черная бомб. желтая, бомб. Так, бомб. пойдемте в ЛБ поиграем. ЛБ. Ой, мне рассказывала, тетушка, про это ЛБ. заходим сю так не толпимся кто тут такой посмел без меня тут что-то сломать ну-ка забор быстро Ой, забор мне, забор мне. Так, родина. Быть... заходим заходим заходим ну, есть объясняю да, правила игры вы Надо здесь видеть, мы да. здесь деремся кто последний тот выиграл. Ой, кто последний? Кто первое место? Первое, короче, деремся до трех мест, все. За. Нет, выходим. Пожирайте, пожирайте. Так, все, еда. еда всем бесплатно в честь играть. игры, потому что, потому что так и можно и накопить. Так, на счет три мы начнем игру. Один. На счет три еще раз вы мне ударите своими тупыми? Запрещу вообще этот огонь в городе. Вот я согласен, О, меня Сделай уже просто сил. так избивают. Меня просто так избивают. Итак, просто на счет три. Я сейчас, считаю. Стой. стой, Надо, надо, надо. Все-все-все. Раз. Да, хватит за мной ходить. А Два. Упомянное. Три. <сподинуться> я звезда. Мы я звезда. Звезд, надо в последнюю очередь прибивать. Стой, Марина, давай. Звезду я... убили. Ах он. Ой, даже мэр признал то, что я звезда. Видите, насколько я популярен. Я звезда. Просто звезда-звезду видит. О, ну так <гас> Ах ты... Ах ты... О, что? Чего все замолчали? Да, убил. Это... Да. Ой, привет, я Маринет. Но... Ой, сердечко. Привет. Так, где этот старый дед? Пошел, помойся. Старый дед. Ой, что это Ловите за старого деда. 220, 220, 220 дед. ничего. Дед, старый. Внимать хм, и беден. Старый, старый. дед. Стой, ой. Минус дедуля. Старый дед. Минус. Старый дед. А, Габриэль. Их тоже у нас Габриэль? осталось. четыре человека. Три человека. Это Баринет, Адриан и я. Я не, я если что за награду не учитываюсь. А, ну значит да. у меня может быть второе место, у меня может быть. Я просто играю. Слепой, слепой Дэд дед покинул игру. Да елки, ты еще раз меня пихнешь? Я тебя сейчас огрею. Да убей Остался, получается, я только и вот этот. Да, и все. Первое место, поздравляю. Первое тебя место, второе вы... Маринет Темные. и, и третье да. Горит. Дед старый. Дед старый, вонючий. Это... Давайте деду не дадим. Вонючий, деду дадим. Дед. Вонючий. Честь вонючий. новенького, вонючий. тебе тоже дам награду пчелки. Ящик пчелки. Так ждать Ура! меня, не худеть в мэрию. Я охраняю, вообще Мега охраняю. Ура, на первый раз победил. Первое место у меня тратил. Нет. Нет. нет. Тут нельзя. Так я тоже защищу. Окей, маринетка. Окей. У вас охрана такая странная. У нас самая лучшая охрана. Тут не молчи. Не прошу. Вообще-то я звезда. Вообще-то я, я звезда, ты знаешь? Ты знаешь, кто об меня отец? Депутат. А а мой, знаешь, это... Звезда рано и поздно падает. Знаю, вот такое. Звезда никогда не падает. Она горит весь за триллиарды. Если а -а -а. ты вдруг не знала, звезды не могут упасть. Вот, скоро, что... скоро, э, звезды, во-первых, падают. Бывает. Звезды не могут падать, потому что звезды это... Звезда... это... Так, я первое я... место. Ты я. держи. Второе место. Ты держи. Если там где поведется оружие, мне скажешь. Так, третье место ты. И вот тебе третье Мне место. Подарочно усешите ящик. Полинка, давай вместе откроем. Давай, давай. Вот докажи же, мой, докажи же то, что звезды не падают. Это, а, ты, а, как тебе там... я никогда не упаду. Нет, я про другое. То, что, то есть, я про то, что тут говорят, то, что звезды могут упасть. А, звезды ну, это... Понятно. они... Это солнечные системы. Это такое же, как солнце. Так. Опять у меня, есть у меня такое. пара обуви. Маринка, у тебя что? У меня у тоже меня пара обуви. Так. У меня тоже пара обуви. У меня как ти, что. Ты что, наглый так. дед? Я тебя сейчас отпинаю а, у, у, у, нас, раз, дед, по вопросик, у нас у вопросик. Кристальные... У вас Шалява, у всех вообще... пара обуви? Миша, ти... Да. да. у меня не пара. А у тебя что? Да хватит меня бить. У меня дед наркоман. Ботиночки. Миркомам. У меня пора обуви, опять как в тот раз, когда я... я... тоже. Но Но у меня меня обуви, mm -hmm. прикольница. Давайте. Драконий алмаз и кристальный уголь. Короче, вот офигенно. Ой, а дай ко мне эту обувь. Конечно. Ну, эту. Да-да-да-да-да, вот эту. Вот, спасибо, я а не я не, тебе я вот буду. дам. Моя лучшая, моя Но лучше, надо, чем надо, вот кому надо. 2000. Двечки. Для никого все вроде обеспечены ботинками. Так, нам скоро надо будет ехать в Богат сити можно с вами? Можно с Можно. Зоя же приезжала. Мне кажется, я один пойду, вы останетесь в городе. Я тоже поеду. Так, все, ко мне не ходите, я занят. Идите гуляйте по городу. Ну ладно, Маринка, пошли в шахту. Хорошо, а я пойду, короче... Мерским а делом. что мне делать? Я пойду в с... свой да, дом. Пойду закажу с... доставку этой Но вещей. Они... И раз Нина не будет сегодня обустраивать мой дом. Куда? А где кирку купить? Я какой меня? фундамент? У нее. Вот где фундамент. Кирку? Это дом. Мне как надо сейчас. Мне надо тебе еще голову построить. Вот голову построю, я доставку закажу одежды. Сколько так, так, так. Ай. Погоди, дай вспомню. Ну, скидочку можно. Самые дешевые самая дешевая 50 это это это самая деревянная деревянная <гас> деревянная ты ничего не добудешь да ты даже ну, ты даже ты, ты даже кика не работаешь может железную тебе дам скидочку сделаю у меня только давай, получается мы, мол, мол, давай, давай я тебе роз... започу. так вот тебе тысяча дай ему алмазную я пойду я Мне надо... сейчас ее возьму вот а примерно где-то там это просто бесплатно. так оп оп оп оп оп оп оп куда-то туда